Привет, меня зовут Женя и моя семья, мы воспользовались услугами компании Альтре для воплощения нашего крутого инженерного проекта в строительстве собственного дома. Из систем, которые у нас установлены в доме, это отопление через теплый пол, у нас есть тепловой насос, у нас есть приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией, которая позволяет сохранять влажность и позволяет достаточно Легко дышать чистым свежим воздухом, даже когда за бортом минус 10. В доме прекрасная, великолепная температура 22 градуса. Не чувствуется ни духоты, нету пыли. В общем, все волшебно.